Все люди заняты поиском дополнительного заработка, и мы дадим вам его. Проект Идеал-М представляет новую идеально созданную модель для заработка без дополнительных накоплений и зависонов в системе. Площадка Fast Track состоит всего из двух независимых друг от друга столов, которые дают постоянный круговой заработок в вашей команде. А сейчас маркетинг. Первый стол – вход 750 рублей. С первого приглашенного или перелива вам начисляется на баланс 750 рублей. Со второго приглашенного идет реинвест к спонсору. И также у ваших приглашенных осуществляется реинвест за вами. С третьего партнера 750 рублей идет на вывод. Второй стол – вход 7500 рублей. С первого приглашенного или перелива вам начисляется на баланс 7500 рублей. Со второго приглашенного идет реинвест к спонсору и также у ваших приглашенных осуществляется реинвест за вами. С третьего партнера 7500 рублей идет на вывод. В итоге за каждый пройденный круг с первого стола вы будете зарабатывать по 1500 рублей, а со второго стола по 15000 рублей и так до бесконечности. Проект Идеал М создает только идеальные маркетинг-планы, доступен каждому и дает неограниченный заработок для каждого человека. Присоединяйтесь и заработок не заставит себя ждать.